В прошлый раз мы наметили с тобой работу. Прошлый раз мы наметили? Да так что сделано из этого? Я прочитал рассказ. Люди-винтики, рассказ или стих? Ой, стихотворение, простите. Ну, дорогой, ну бездумно отвечаешь, Анна. Я прочитала рассказ. Ипочка. Так, только это не рассказ, а монолог называется. Это монолог. монолог. Монолог это когда я один и мои мысли все слышат, да? А я действую. Итак, ваше впечатление, потому что тут самое главное так: материал должен нравиться. Если материал не нравится то тогда насиловать себя не надо. Заставлять делать то, чего душа не лежит, не надо. А, Ан, ну твоя фантазия, когда ты читала это, тебе было любопытно в первую очередь? Да. Любопытно было? Так. А, ты свое любопытство насытила... Тем, что ты прочитала и поняла, про что? Или ты не поняла, про что? Не поняла. Так, ну значит, надо тогда искать другой материал. Если ты не поняла, как мы будем работать, если ты не поняла, если собственного желания нет <кх> делать единицы работать. То есть мы очень много времени, конечно, убьем на то, чтобы ты поняла, да, что происходит с девчонкой. Но она постарше тебя, единственная. Разница между тобой и ею 3-3,5 года. Понимаешь? Разница Это... между мной и ей, ей 19, а мне 10. Ну, ей не 19. 19. Ей девять. А тебе девять? Ей... Мне десять. Десять. Ей лет четырнадцать. В рассказе говорится, что Липочки скоро исполнится двадцать лет. Смотри, поймала меня, поймала. Я хотел наоборот убедить тебя, что небольшая разница. Не удалось мне. Ну ладно. А, тогда будем искать что-то другое, да? Ань. Будем искать другое или это будем разбирать? Другое. Другое. Тогда более сложное. Есть такой знаменитый на весь мир автор, который жил конце 16 начале 17 -го. имя ему шекспир называется произведение ромео и джульетта слышала об этом конечно да а сколько Джульете было лет если ты слышала ты хотя бы можешь предположить Так вот, Джульете было где-то 13-14, от силы максимум 15 лет. От силы 15 лет. Ромео, конечно, постарше. Тогда давай читай мне Шекспира, выбирай, что бы ты хотела там. Любопытно? Да. ромео и джульетта название запомнила да. материал очень такой интересный интересный интересный Я даже концовку могу рассказать это очень легко у нас весь класс концовку знает да? очень а вы обсуждали в классе это произведение Ну вот так иногда Сами между собой или с учителем? Сами между собой. Молодцы, Особенно девчонки. Молодцы. Вот это вы молодцы. Ты меня удивила. Удивила. Приятно. Опять удивила. Да. Если вы в 10 лет уже обсуждаете произведение, которое известно всему миру, то с вас толк выйдет. Это я могу гарантировать. То есть вы всего добьетесь, все, что пожелаете, все будет вами достигнуто. Почитай, ладно, а я mm -hmm. поищу еще материал именно, может быть, другой какой-нибудь, который тебе понравится. А у меня были ребята. Ты сейчас в каком классе? В Четвертом. Перешла или переходишь в пятый? Перехожу в пятый. Ну вот ребята у меня были в пятом классе, когда мы с ними Чехова делали. Один был в пятом, а один был в шестом. Они мне так вкусно сделали Чехова. Я впервые за 30 лет работы с ребятами увидел эту красоту души, Чеховской В ребятах, которые поняли Которые прожили Которые сделали этот материал Ладно Они к сожалению переехали в разные э, На разные В разные города Переехали Их там действовали три, три человека там было занято у меня Но к сожалению С переездом Они больше на меня Не выходили Приехали в разные города. Но это было года два-три назад. Да, три, наверное, да, три назад. Ладно. Тогда сейчас мы с тобой останавливаемся на Шекспире. Я буду со своей стороны смотреть тоже еще, что можно. Да, тебе предложить. Так, Славочка, что тебе это стихотворение дает? Желание есть? Желание, но есть, но оно не очень большое. Не очень большое? Ну, наверное, до конца не понимаешь. А вот так вот примерно сказать, вот, да, ну, раз ты прочитал, и желание есть, и даже не очень большое, а про что стихотворение рождественского? Про людей. Про людей ли, или про... Про отношение к миру. Ну, да, вот так. Да? А -а -а. Что тебя там что-то удивило или не удивило? Или ты еще не разбирал так для себя? Не разбирал так сильно. Понимаешь, для этого я должен, наверное, тебе чуть-чуть историю рассказать, почему автор написал это стихотворение. Был момент, когда в Советском Союзе, как и в любом государстве, разные пики, благополучное государство, менее благополучное государство. Государство, да, вообще-то основывается на форме, на формуле. «Государство – это я. Я государство». И вот был такой момент, когда между жителями советского государства было недоверие политической элите, руководителям этого государства. И выражалось оно в одном – что я вот тут живу в этом государстве, эм, образование мне такое серьезное, зарубежное, непозволительное. Вот. Эм, в университет ни, меня не примут. Почему? Потому что вот общество так складывается, что к людям относятся как к людям, которые. Ну, шурупчик в системе, в системе советского государства. Значит, надо рабочих столько-то, будет столько-то. Надо в колхозе сельских тружеников столько-то, будет столько-то. Да, был момент, когда, и в принципе, это называлось плановое хозяйство. Когда нужно задействовать людей в определенной отрасли, определенное количество человек. Это планирование есть во все времена. Оно есть и сегодня. Государство само смотрит, да, где у нас больше рабочих, а где у нас больше юристов. И регулирует, вот, создавая институты, убирая институты э, на каких-то территориях. Наоборот, вот, создают, допустим, в Сибири, а в Москве делают поменьше. Это тоже... Да, это задача государства – контролировать, следить из за миграцией, миграция населения, то есть переезда людей. И дальше, почему люди переезжают, потому что если нет работы, то они переезжают там, где есть работа. Поэтому эти процессы идут всегда. Но вот в советское время было такое вот у молодежи негативное отношение, что чего бы я ни хотел, все равно мне государство не даст добиться. Потому что оно относится ко мне как шурупчику, которое должно быть в определенное время, в определенном месте и выполнять свою работу, быть винтиком в системе государства. А, слава Богу, наверное, сегодня еще так явно в наше время это не звучит. Потому что может возникнуть тоже сегодня э, такой вопрос. А я человек свободный? А я могу распорядиться сам собой? То есть получить те знания и владеть той профессией, которая мне интересна. Вот пока, да, свобода полнейшая. Можешь поступать куда угодно, можешь делать что хочешь. Вот. Но вот в то время это было регулируемо. И поэтому люди, особенно молодежь, говорили, что мы и есть... Винтики. Мы не люди, которые свободны. Мы винтики, мы шурупчики в системе советского государства. Теперь тебе понятно, почему первая часть Рождественский высмеивает? Он высмеивает это. В первой да. части. Он высмеивает этот подход, он высмеивает эту философию. И он стоит на позиции той, что... Да, вы можете принимать эту систему, да, можете убеждать себя в ней, но если вы будете убеждать себя в том, что вы винтики, вы шурупчики, ну и живите так. Но тем не менее, да, там великолепные слова, я не верю. То есть поэт включает в себя и приводит дальше доводы, что... При такой психологии человек не вышел бы в космос, при такой психологии человек не покорил бы моря и океаны, при такой психологии он бы не создавал те города, которые есть, и, наверное, мир бы был бы ближе к пещерному веку, нежели к той цивилизации, которая уже окружала человека. Вот задумайся, подумай над этим, договорились? Еще раз прочти это стихотворение, попробую все-таки понять его смысл а С тем, что я тебе рассказал, может быть, тебе это поможет Может быть, самое главное, для того, чтобы это стихотворение э, прозвучало как личное, авторское твое для этого надо включить свою наблюдательную систему, посмотреть вокруг себя, а как живут сегодня ребята, которые меня окружают. Какие сегодня а, есть планы на свое будущее у ребят моего поколения? Понимаешь? Поэтому надо где-то покрутиться во дворе, в школе, не знаю, там, в кружках каких-то в очереди в магазине, посмотреть за ребятами твоего возраста и попробовать отобрать, что тебе может пригодиться для того, чтобы иметь право, личное право, обратиться к этой теме. Понимаешь? Угу. Так, ну и тогда, я думаю, мы с этим э, с тобой в четверг займемся. Ты мне расскажешь, что ты увидел, какие у тебя мысли новые появились в этом направлении. Договорились? И еще, что мне хочется, чтобы ты переписал это в тетрадь. Оно лишним не будет. Переписать а я уже переписал. Где это... покажи. Она у меня. Ну, у сестры, у а она у меня в деревне, там, где я живу, и там тетрадь, которую я переписал. Ну, ладненько, буду верить. Но, во всяком случае, ты понимаешь, да, переписываем, с левой стороны пишем, справа свободно. Значит, первое, переписать, второе, подчеркни все глаголы. А это я не сделал. А? Так, подчеркну все глаголы, после того, как подчеркнешь глаголы, Разбей на событийный ряд. В чем событие первого куска, второго и третьего? Хорошо. Да? Значит, не только переписать, а подчеркнуть все глаголы, распределить событийный ряд, определить. Может, у тебя там будет и пять событийных последовательностей в развитии твоей мысли. Да, у меня на первый взгляд там три основные большие крупные событийные вещи для автора. Вот. Итак, мы заканчиваем по поводу этого. Дальше, скажи мне, пожалуйста, вы мне дальше продолжаете работать с Аней как с ведущей на календаре? Аня? Да. Ты вовремя пришла. Конечно. У меня вопрос по календарю. Ты дальше продолжаешь работать? Да. А, у меня просьба, Слава. Вы очень хороший ход. Сделали Сани Вот те кадры, которые я увидел в начале. Когда она ходит и движется по комнате, сохрани это движение, да? сохрани в следующих кадрах. Договорились? Да. Потому что э, я сделаю как? Вот это движение по комнате Я сделаю только фон не вашей комнаты А более сказочной комнаты И твое движение будет тогда Как на фоне какой-то сказки Ты ходишь в этой комнате А она сказочно выглядит И там и будут оживать Все эти персонажи угу. Понимаешь, да? Да, потому что делать как в китайском болванчике э, намного труднее сейчас. Вот с этим оформлением этой сказки намного труднее, чем в китайском болванчике. Там было легче, а здесь посложнее. Когда пришлете? В ближайшие дни. Договорились. Итак, Анечка, читай Шекспира. Я тебя больше не буду держать. Да, вспоминай, да, действие, что такое действие мы проходили с тобой, да? Вот. И Слав, э, я прошу, найдите время, подурачьтесь на упражнение глаза в глаза. Значит, упражнение зеркала, когда Хорошо. ты ведущий, когда она «Зеркало», потом меняетесь с ролями. Она ведущая, ты зеркало. Тебе смысл понятен этого упражнение, Да. да? Не, отры... не отрывать глаза ни в коем случае от глаз партнера. Ни на секунду, ни на руки не смотреть, ничего. Понятно, да? да. Это первое задание. Вот зеркало. И второе. Э -э -э, Все-таки вот это вот, да. Возьмите каких-нибудь детей в игру. Да, это... Вызов, да? Хлопок, вызов. Ну, возьмите еще кого-нибудь. А. Да? И поиграйте втроем минимально. То есть Хорошо. связаться глазами с партнером и послать его имя. Тот, кто вызвали, связывается глазами с другим партнером и направляет его имя. Да? Попробуйте. Угу. Вот эти два упражнения, они необходимы для Ани. А, что увидел? Увидел Ну ладно, не буду говорить, что увидел Увидел, что необходимо для Ани Вот эти упражнения необходимы угу. Она и почти не делала Она даже не, не знает, что они дают И когда она поработает С этими упражнениями Несколько дней Тогда у нее придет сознание Что такое внимание Что такое связываться глазами с партнером И что такое да, Действовать словом Договорились? Uh -huh. Так, и последнее, Анют. Запомни сейчас, и потом мне покажешь. Слава это делал, он тебе подскажет. Потом, если ты забудешь. Одиночный этюд. Когда ты ходишь по пространству, и мы играем в такую игру. Э -э холодно, тепло, жарко. А потом, да, то есть идет... Холодно. Я двигаюсь как при холоде, я включаю свои рецепторы нервные для того, чтобы чувствовать этот холод по-настоящему. Не представлять, а почувствовать в себе в своих клеточках этот холод. Дальше точно так же теплее и жарко. Но это предпосылка к переходу к главному, очень главному упражнению, называется тучка и дожди. Запомни, значит, потом идет тучка, да, я останавливаю всех ребят, они двигаются в пространстве на разных скоростях. Эти разные скорости мы делаем холодно, тепло, жарко, потом я говорю, стоп, тучка. И тут начинается моментальное включение своей фантазии на что? На то, что появилась тучка и капнул дождик. Надо увидеть эту тучку. Надо принять решение, там последовательность действий. Первое. Принимаю решение поймать каплю. Второе. Ловлю каплю. Третье. Играю с каплей, перебрасываю с ладошки на ладошку. Держу внимание все время на капле. Дальше. Подношу, разглядываю на ладошке каплю. Она вызвала у меня интерес. После этого, это третье, да, поднесла ладошку, рассматривая каплю. Это четвертое действие. Пятое действие. Посмотрел на небо, тучки нет, появилась радуга. И в этот момент происходит шестое действие. Рождается желание поймать радугу, лучи в эту каплю. Седьмое. Ловлю лучи в эту каплю. Восьмое действие. Заглядываю и смотрю. Поймала я эту каплю или нет радугу? Девятое действие. А, да, увидела, что поймала, победила, поймала в эту каплю радугу. Десятое действие. Рождается желание умыться этой каплей. Одиннадцатое действие. Умываешь этой каплей и результат прийти к тому, какой стать внутри. Если родилось желание умыться этой каплей, оно естественное, правдивое, и я Умылась этой каплей. Как я считаю, какой я стала? Ну представь, я проглотила эту каплю с радугой. Если я каплю с радугой, да, проглотила через то, что умылась этой каплей, какой я становлюсь? Радужный. Молодец. Поняла? Да. Смотри, как поэтапно, за счет действий переда, за счет разнообразных действий, только на 12-м действии я становлюсь радужный. Я, Да, Сколько действий надо произвести, чтобы достигнуть этого результата. Поэтому порепетирую, слава тебе, все это подскажет. Поверь в то, что ты увидела тучку, поверь, что капнул дождик, Поверь в то, что у тебя личное желание поймать эту каплю. Поверь в то, что ты хочешь поиграть с этой каплей, перебрасывая ладонь на ладонь. Поверь в то, что вдруг да, решила рассмотреть ее поближе. Рассматриваю, удивлена, как это были пустые ручки сверху мне. Да? Бог послал, природа послала что-то. Как рассмотреть это, что мне Бог, природа, послали что-то? Посмотрела, а там уже не тучки, а радуга. И тогда у меня должно по-настоящему родиться мысль, а почему не поймать радугу в эту каплю? А ну-ка я проверю. Игра сама собой. А эта игра оказалась правдой. я поймала радугу. Попробуешь этот этюд мне сделать в следующий раз? Да. Договорились? Ну, тогда на сегодня все, мои братцы. <связывая> а? Я <связывая> с вами прощаюсь. Жду от вас работы по поводу календаря. Анна, работай с календарем, делай, не тяни. Читай Шекспира, Ромео, Джульетта, твоя задача прочитать. Читается очень вкусно. Каждое слово у Шекспира, это как, знаешь, как бальзам на душу, на сердце, на мысль, на жизнь. Получи удовольствие от этого, не зевай. Чё это ты раздевалась? Сбегала куда-то, прибежала и, и раздевалась. Пока, я с вами прощаюсь, мои хорошие. Я вас люблю, ценю. Давайте действуйте, работайте. Пока.